Ты не первое, кто погрузился в глубины этого моря. Нашел свой последний приют. В каютах старых затонувших кораблей, что покрылись илом. Морские жители рады новому угощению, что так любезно предоставил я. Ты станешь украшением среди водной фауны. Белая кость навечно останется на дне этого моря.